Здравствуйте, друзья, любители живописи. Для тех, кому интересно женское тело, сейчас я буду рисовать голую тетеньку, ню. Ну что ж, поехали. Только я не буду рассказывать про анатомию и построение человеческого тела. Во-первых, чтобы не повторяться, в интернете много информации по рисунку. Во-вторых, берясь за краски, думаю человек хотя бы базовые знания по анатомии имеет, то есть отличает бицепс руки от квадрицепса ноги. Мне захотелось попробовать написать модель всего одной краской сиеной женой. Работа с одной краской подразумевает гризаль, одноцветный рисунок. Но сиена женая мне напоминает цвет тела с загаром. Сиена полупрозрачная краска, подходит как для пастозного письма, так и для лессировок. На первом этапе, я сделал подмалевок охры золотистой. Ну, это чтобы добавить чуточку желтизны в картинку. Сразу по сырой охре, прошелся сиеной женой по теням. Просушил этот слой. Во втором сеансе замешиваю сиену сженую на белилах. И, э, если хорошо сняла камера, то видно, что эта смесь, без всяких оттенков, уже напоминает цвет человеческого тела, такой бежевый. Этой светлой краской я буду писать фон и светлые места на девушке. Саму девушку полностью закрасил прозрачно сиеной женой. Дальше не знаю, что тут рассказывать, просто смотрите. В конце сеанса растушевал цвета мягкой кистью, пока не нужна резкость границ. Тоже просушил этот слой. В третьем сеансе, я занялся именно наведением резкости. Сиеной женой усилил тени и в разбиле с белилами светлые места, при этом не затрагивая полутона из предыдущего подмалевка. Тоже поставил просушить этот слой. В четвертом сеансе я должен был закончить с этой тетей, но черт меня дернул взять кобаль синий и затемнить резинку на волосах и сами волосы. Также залез этой краской в самые темные места. Этого можно было не делать. Но раз уж залез, то в этом сеансе покрасил самые яркие бликовые места белилами с капелькой, сиены с женой. тоже просушил этот сеанс. Светлые, бликовые места, а также темные тени, имеют сильный контраст между собой. В последнем сеансе, чтобы сгладить этот контраст, я тонко, разбавляя чистым маслом сиену жженую, просто покрасил все тело девушки. Этот приемчик называется завершающая листировка. Объединение света и тени в одну тональность, чтобы не было сильного контраста. Короче, можно было испытать прелести сиены с жены на каком нибудь шарике, быстрее получилось бы, все таки одна форма. А у этой тети столько форм, и шарики, и цилиндрики. Вот итог всего, что я намазал по этим формам. Конечно, здесь нет настоящей человеческой кожи со всевозможными оттенками и нюансами. Для этого нужно вводить дополнительные цвета. Но как краска Сиена жена себя показала в тонком слое на светлой подложке, она имеет красноватый оттенок. В пастозном маске читается как коричневая, с белилами дает бежевый оттенок. Вот чтобы все это понять, я и взялся за эту тетю. А так, в принципе, у меня жена есть. <с Christmas> Всем любителям живописи творческих удач!